Для нас, россиян, каждый год 9 мая – это особенный и важный день. Это священный праздник победы в Великой Отечественной войне. В этой войне на стороне Советского Союза воевали плечом к плечу и граждане Китая. В их числе был и старший сын Мао Цзэдуна – Мао Анин с русским именем Сережа, который в составе танковой роты дошел до Берлина. В войне с фашизмом и милитаризмом китайский и российский народ поддерживали друг друга, помогали друг другу. Они – соратники, которые скрепили боевую дружбу жизнью и кровью. Наши народы испытали невыносимую боль потерь в этой войне. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, нашим героям. Это ваша заслуга, благодаря которой мы живем в условиях мира и стабильности. С тем, чтобы наши потомки могли творить и смело идти вперед. Мы чтим память тех, кто поклялся защищать каждую улицу, каждый дом и границы своей Родины. С Великим Днем Победы! Ура!